Если вы любите минимализм и оригинальность, то эта ключница вам точно приглянется. Пластиковое облачко имеет внутри сильный магнит, который удерживает ваши ключи не хуже крючка. Можно цеплять целую связку за кольцо или лепить отдельные ключи прямо на корпус держателя. Это, наверное, первый будильник, который убегает от хозяина. Такая забавная вещь помогает вам проснуться и делает утро более веселым. Будильник спокойно спрыгнет с трубочки, мягко приземится на свои большие колеса и будет кататься по комнате, издавая душераздирающий звук. Не проснуться от такого просто невозможно. Вам останется только догнать это маленькое чудо и отключить его. На Алиэкспрессе продаются необычные семена домашнего растения в виде ушастого зайчика. Да уж, завести зайчика я еще понимаю, но вырасти. Это что-то новое. Венерина мухоловка – самый известный цветок-хищник. Такой цветок избавит вас от мук, комаров и других насекомых в доме. Ведь как только что-то заползает ему в рот, ловушка моментально захлопывается и начинается плавный процесс переваривания пищи. Посеяв семена этого растения, у вас вырастет отличный прожорливый питомец, который легко приживается в домашних условиях. Прикольный коврик для прихожей с котом. Если кто не в тени, то этот код – персонаж из популярных интернет-мемов. Собственно, это кошак, который показывает средний палец. А надпись переводится с английского как уходи. Так что самое время заменить свой старый умный коврик в прихожей на классный ковер с котом. Симпатичный маленький керамический ножик. Да еще и складной. Да еще и в виде птички. Душа не сможет устоять. Он очень удобный и очень острый. Продается как фруктовый ножик. Но, конечно, можно резать ему другую виду, не прилагая при этом чрезмерных усилий. Светильник «Луна» – это настоящая луна у вас на стене. На пульте есть переключатель, позволяющий работать светильником в двух режимах. В обычном режиме вы выбираете эту фазу Луны, которая для вас наиболее комфортна в данный момент, или же автоматическая, которая плавно меняется с периодичностью 5 секунд, позволяя проследить весь лунный цикл, то есть все 12 лунных фаз. Этот диспенсер предназначен для автоматического разлива напитка невероятно удобен в использовании тем самым позволяет одним движением налить стакан воды даже из огромной емкости внутри спрятан электрический насос который работает на батарейках наливать можно при помощи одной руки кнопка расположена так что ее можно нажать чашкой которую вы поднесли к диспенсеру а ваш напиток будет автоматически течь в кружку этот то есть шоколадный фонтан это то на что можно смотреть бесконечно и есть он имеет три режима работы в режиме нагрев продукты, которыми заполнен фонтан, будут только нагреваться. В режиме циркуляции продукты будут переходить через фонтан, не нагреваясь. И комбинированный режим. В нем нагрев и циркуляция продуктов комбинируется. Шоколадный фонтан отлично подолег к столу, как самостоятельный десерт. Просто обмакивайте в него кусочки фруктов и наслаждайтесь незабываемым сочетанием вкуса. Прекрасное изобретение талантливого дизайнера. Принц на котом. Вас достает незнакомый себе друг назойливо лезу с оскорблениями или глупыми вопросами не надо трепать себе нервы срывать голос и тратить свое время кому-то что-то объяснять просто отгонить уголов кармаш на этом я заканчиваю не забудь посмотреть вот эти видео всем удачи увидимся в следующем выпуске